Для начала, как правильно садить калы. Садят вот так вот. В землю это неправильно. Почему? А вот, я вот тут, тут калы начинают выкапывать. Выкопал уже все. Ну все, выкопал. Вот так, как она растет, вот, вот там цветет. Вот. Я подкопал с вилами выкопал и все, и занес домой. Сейчас вот все это надо рыхлю, чтобы не было комков, чтобы она земля была рыхлая. И ну, нахожу клубень. Понимаете? Он не цвел, но он в земле был. Поэтому, так, если бы один, а то и вот еще один нашел. Он не цвел. Видите, два корешка лежал в земле, не сгнил ничего, все хорошо. Ну, естественно, за, сейчас просушу и занесу домой. Но, также садить нельзя. Я делаю вывод. А как лучше садить? <связать> <связать> ну, или палочку с каждой калой вставляете, что <связать> здесь посадили. Или еще лучше вот такие вот садите в пластиковые горшки ну для примера вот здесь вот дырки вырезайте чтобы корни сюда вышли и питание были и тут в виде дренажа вон можете что хотите хоть иголки хоть песок чтобы не было застой воды и все в этом случае вот она вот так если были в земле утоплена вот так тоже ставить нельзя потому что будет перегрев вот если утопить вот так в землю, вот так вот, чтобы только выглядывало вот так вот. Сейчас бы взял я вот так вот, хоп, и унес домой. Все. Какие проблемы? Хотя бы просто э, вытащил из земли, кало никуда же не денется. Высыпал все это от земли вот так вот оттер, и все. А сейчас вот нахожу одну калу. Вот видите, как получилось. Откуда я знал, что она там? Ну нету же ничего. Начинаю он плоскорезом перелохмачивать, кусочек отколол. А если посередине, вообще надо на, на, на разбил. Оно мне нужно. Вы вот скажите, что, ну и хорошо, будь я была одна кала, станет две, вырастет. Так вы понимаете, если вот, чем больше луковица будет, тем больше деток, и чем это все больше будет, тем больше у меня будет цветоносов и листьев, и красивее. Или, или вот такой кустик с двумя-тремя, или, или аж штук двадцать этих кал. Разница есть, есть. Вот я расколол ее пополам, вот пополам и меньше будет цветов это нежелательно так что садите вот я на следующее лето так и буду садить питание будет такое же как там ну, отверстие сделайте чтобы туда корешок вылез сюда и питание достал потому что в горшке ну сами понимаете питание какое-то питание <клёх> вот такие дела